Всем привет! В эфире «Универ в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состояло заседание Советов ректоров вузов Республики Татарстан. В Казанском университете обсудили школьное образование детей-мусульман. Киев-чемпионат прошел для студентов Института управления экономики и финансов КФУ. 4 апреля на базе Казанского федерального университета состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан посвященная в основном вопросам международных связей Вузовского сообщества Республики. 4 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание совета ректоров вузов Республики Татарстан под председательством Ильшата Гафурова. Председатель совета ректоров вузов Республики Татарстан Эльшат Гафуров поздравил коллег, которые были избраны на должность ректоров своих вузов. Основной темой повестки дня стало расширение международных связей вузовского сообщества Республики. Участниками заседания стали члены совета ректоров вузов, приглашенные гости, которые обсудили прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам. Президентом Республики Поставлена задача повышения качества подготовки студентов из Узбекистана. Для этого предлагается открыть в Узбекистане образовательный центр по подготовке целевых абитуриентов к поступлению к КФУ, отбора наиболее способных абитуриентов. Предполагается, что по итогам предвузовской подготовки в образовательном центре КФУ будет осуществлять целевое обучение граждан Узбекистана по специальностям, наиболее востребованным для страны. Особое внимание было уделено адаптации иностранных граждан в новой непривычной для них среде. У нас два университета. Это наш федеральный университет и Казанский химико-технологический университет. Постановление правительства Российской Федерации стали центрами экспорта российского образования среди 20 вузов России. С моей стороны, если позволить тоже предложение, рассмотреть возможность создания дома иностранного студента, где бы мы все вместе координировали наши действия, где были бы реализованы проекты по адаптации к нашим условиям. Особо остров в стране и республике стоит вопрос пожарной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. В связи с трагедией, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня», сейчас уделяется особое внимание усилению работы противопожарной безопасности. Ведь на данный момент в вузах Татарстана обучается более 100 тысяч студентов. Решение о закреплении в каждом образовательном учреждении высшего, среднего и общего образования должностного лица – который был ответственен за вопросы обеспечения безопасности. В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством с Республикой Узбекистан, рассмотрение итогов деятельности движения студенческих трудовых отрядов в вузах и основных их задач на 2018 год. Встреча завершилась рассмотрением проекта положения о Совете ректоров вузов Республики Татарстан и о создании при нем Межвузовского комитета по международному сотрудничеству. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Ректор КФУ встретился с комиссией по аккредитации программ делового администрирования. Главным вопросом стало дальнейшее развитие бизнес-образования в Казанском университете. Подробнее в нашем сюжете.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 Студенты Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, объединившись в командой, решали кейс от компании Франчайзинг-5 все это проходило в рамках кейс-чемпионата. Подробнее расскажет Анна Глазунова. Ежегодно проводится конкурс ТОП-100 Института управления экономики и финансов Казанского университета. А в этом году в рамках данного конкурса проводится и кейс-чемпионат Кубок эконому 2018 будущие профессионалы. Главная проблема студентов, которые не могут трудоустроиться, это отсутствие опыта работы. И в рамках чемпионата мы показываем, что наши студенты, они подготовлены со всех сторон, и у них... Есть этот опыт работы. Но участники сложности не испугались. Здесь они повышают свои профессиональные личностные навыки. Мы должны были сделать бизнес-процессы за 90 дней, обосновать все риски и возможные упущения компании и сделать свои предположения, как можно это улучшить. Изначально в конкурсе приняли участие более 35 команд, это более 150 участников, но финал прошли только 10 команд. Именно им выпало возможность защитить свои решения перед представителями крупнейших Региональных и международных компаний. Нам нужны люди, которые нестандартно мыслят, которые могут что-то поменять, вот сложимся порядки дел. У нас есть входные там, тесты, собеседования, да. Наилучший процент показывают именно выпускники и там студенты старших курсных, курсов КФУ. Я думаю, что из этих ребят получат очень хорошие предприниматели в будущем. и мы заинтересованы в их развитии. В рамках кейс-чемпионата студенты Института управления экономики и финансов смогли проявить и зарекомендовать себя перед менеджерами ведущих компаний и правительственных учреждений Республики Татарстан. Победителей ждет главная награда – стажировка в ведущих компаниях. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Многие религиозные семьи задумываются, стоит ли забрать детей из школы и самим заняться их образованием. С какими проблемами сталкиваются дети-мусульмане и где найти решение, расскажет Адель Шамилова. Состоявшийся в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ «Круглый стол» объединил специалистов сразу двух областей, а именно религиоведения и педагогики. Темой обсуждения стало школьное образование детей-мусульман, а также проблемы образовательных процессов и их решения. В нашей республике мусульман тоже есть свои потребности в сфере образования.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 3 апреля Анкару посетил президент России Владимир Путин. Сотрудничеству между Россией и Турцией способствуют многие факторы, но главный из них политический. Подробнее расскажет Олег Кашин. Президент России Владимир Путин 3 апреля прибыл на переговоры в Анкару. Встреча прошла во дворце турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В последнее время отношения между Россией и Турцией складываются как нельзя лучше. Этому способствуют многие факторы, например, совместные действия в Сирии, а также строительство турецкого потока и атомной станции Ак-Кую. Россия участвует в создании энергетической независимости Турции. Кроме этого, Россия подтвердила решение ускорить поставку Турции зенитно-ракетных систем С-400. Об этом и объявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Напомню, что впервые разговоры о продаже оборонного зенитного вооружения заговорили еще в июле прошлого года. Есть регионы, в которых в Турции НАТО накладывает ограничения на размещение своих зенитно-ракетных комплексов, ну, именно натовских. Это прежде всего на проблемных границах с другими странами НАТО. И Турция заявляет, что российские комплексы могут быть везде, на них хотя ограничения не распространяются. И таким образом она обеспечит свою безопасность. Продажа такого оружия в стране участницы НАТО звучит как минимум странно. Но российские военные, а также политологи утверждают, что Россия продает только оружие, а не технологию. Во-первых, в сделку не входит передач технологий по крайней мере легально этого Турция сделать не может. Она покупает 4 дивизиона за 2,5 миллиарда долларов и это исключительно только сами ракетные комплексы. Но не технологии и не лицензии на сборку. Но даже если предположить, что Турция будет играть нечестно и попытается эти ракеты у себя копировать, то для России это не критично, потому что у нее уже есть ракета следующего поколения, С-500. Всего Владимир Путин пробудет в Турции два дня и покинет Анкару 4 апреля. Олег Кашин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!